Всем привет, с вами Магивара. Сегодня в видеоролике вы узнаете, как играя за гавса против многих бравлеров, зачастую против вольтов в охотниках, апнуть 30 ранг. А также я расскажу про Макс, ее фишки и гаджет, который может спасти любую ситуацию и многое другое. И в этом видео мы откроем 3 мега ящика и 1 бокс Так что с тебя лайк и в комментариях напиши какого бравлера ты уже апнул. Ну а мы начинаем. Итак, сейчас я буду играть и на гавсе, вы смотрите в экран, а я буду вам на фоне объяснять. Первым делом вам нужно взять воздушное превосходство. Оно увеличивает урон при приземлении на 1000 единиц и также разрушает стены. Сейчас вы наглядно увидите, как это работает. Я ломаю стенку, и вальту будет необходимо уходить куда-то, но мест больше нет, прикрытий нет, потому что я сломал эту стену. Дальше вторым моментом служит Прикрывание тыла благодаря нашим трем мешкам. Это гаджет. Его обязательно нужно выбрать. Далее нам нужно... Если у вас 10 уровень имеется, по-любому второй уровень на урон. все Вы выигрываете. Здесь, конечно, на меня база летает. Чудо подбора, чудо респауна этой игры. Меня просто поражает. Только что убил и сразу под меня летит. И здесь сидит в кусте крыса. Я не знаю, что делать. Пытаюсь убить его, но по итогу не получится. Вы можете спокойно апнуть девятым уровнем 30 ранг. Главное это иметь те гаджеты и пассивки, которые нужны. И все. В этом режиме можно за гавса занимать топ-2, топ-3. Конечно, топ-1 сложно будет занимать, благодаря тому, что вальты намного быстрее забирают килы. Но я уверен, вы сможете вторые, третьи занимать. Я лично занимаю. Вот и все. Потихонечку апните Так, внезапное открытие. Бигбоксик открываем. И что оно выпадает? Гирс на щит. Это очень круто. Дальше. Мега ящик откроем. 7 предметов. Гирс выпадает, да. 2 на скорость, это очень Хотелось бы пассивку, но да ладно. Итак, приступаем к нашей Макс. Итак, этот бравлер немного посложнее, но на девятом уровне он в два, а то и в 3 раза лучше, чем газ. Я все объясню. Во-первых, Гавсу нужен урон, и за счет 11 силы он как-то выглядит нормально на фоне остальных бравлеров. На макс, на 9 уровне, также можно апнуть 30 ранг. Главное это прицеливаться. Забудьте про автоатаку. Если вы начнете прицеливаться и научитесь играть э, с прицелом, то этот бравлер покажется для вас самым болом. Дальше мы выбираем вторую пассивку. В центр я не захожу. Так как я знаю, что там кто-то сидит. Если вы не знаете, что кто-то там сидит, лучше туда не лезть. Видите, за счет того, что я прицеливаюсь, я быстренько забираю На Насчет второй пассивки, она быстрее перезаряжает оружие, вы это знаете. И первый гаджет, фаза фазорегулятор. Здесь я немного лажанул, как-то по-другому хотел гаджет провязать, но по итогу гавс спасается за счет своих мешков, о чем я и рассказывал. Здесь я дальше ухожу вниз, чтобы искать новые килы, я просто... Каким-то чудом убиваю вальта. Еще второго вальта убиваю. Тот самый Гавс. Я пытаюсь его обмануть за счет гаджета. И у меня это получается. За счет быстрой перезарядки я на автоатаке забираю его. На автоатаке, видите, очень плохо работает. Я стрел по мешку. Здесь Вольт, Здесь самое главное это забатить его на тычку благодаря своему гаджету. Здесь самое важное. Я прицелился бы вольта быстрее, чем эти двое, которые стреляют на... скорее всего на автоатаке. Я лучше всех... Быстрее забрал 6 килов, чем бальты, которые реально забирают намного быстрее, чем другие бравлеры. Так что вы апните, я уверен в этом. Ну что ж, давайте откроем два мега ящика. Я вам хочу поблагодарить за активность на канале. Спасибо всем, кто смотрит меня. Спасибо за комментарии. И пишите, что вам еще интересно на этом канале. И всем удачи, и всем пока.